Каждый год первый день осени расцветает букетами. В маленькой ладошке трепетно сжимает свой первый букет первоклассница и уверенно держит цветы крепкая рука выпускника. Спешите сделать свой цветочный подарок своей учительнице в садовый центр «Долина Рос 05» на генерала Амарова 141.